Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению Штребух. Всем привет, с вами Пищеварительный гигант и расхититель помоек Штребух. Это, ребятки, обзор моей машины для поиска находок в помойках. Да, я ее немножко укутал, чтобы не замерзала, потому что на улице холодно. Уже как бы не май месяцы холодает. Вот смотрите, ребят, Штребух побит. И сейчас вы увидите обзор на эту прекрасную ласточку. Распаковка штребух мобилей. Вы посмотрите на этот цвет. Изумительно жало-синий. После распаковки машины пора на осталое время осмотреть того, что там внутри капота. А под капотом, ребят. Сейчас я его открою. Под капотом лежит зверь. Супер мощный. Движок на 1,4 литра. 60 кобыл, из которых остались живых, всего лишь 30. Едет, свистит, пердит машина. Мы здесь уже меняли тормоза. Вот тут жидкость тормозная, это я знаю. Стаканы, ребятки, в изумительном состоянии. Почти не гнилые. Это хуйня, я не знаю для чего, но она теплая. Можно руки греть, очень приятно. Очень хорошо открывать капотка, а на улице холодно. Можно руки погреть или котлетки из помоечки. Или жопу погреть, но это если прям очень сильно холодно. Здесь еще есть вот такой вот шланг, в который можно отлить, если сильно хочется. Но если некуда отойти, открыл капот такой беспалево, типа туалет захотел и беспалево вот так вот поссал. Но это если в пробке стоишь. Здесь еще есть значок Opel. Фары стеклянные, между прочим, и даже светятся. Еще есть вот эта вот хуйня какая-то. Я не знаю, что это. Крутить тут что-то. Там внутри что-то. Я не без понятия. Ребят, если знаете, что это, напишите в комментариях. А еще здесь есть вот крышка для масла. Там масло внутри. А масляный щуп знаю, вот где он. О. Проверим уровень масла. Ну не знаю. Наверное, масло есть все-таки. Щуп не сухой, это уже радует. Ну а что? Теперь послушаем, как рычит эта кобылка. Кстати, забыл сказать. Это Opel курса B 1997 года. Движок 1,4 литра, 60 кобыл. Ну, было когда-то, сейчас 30 в живых, наверное, осталось. Все, завожу. Ну, как бы, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Штребух. Э, и встретимся в следующих видео. Обманул. А теперь пройдемся по кузову. На кузове есть вот такая огромная дыра, в которую может поместиться мой кулак. Это вот дверь вот такая вот гнилая. Кузов снизу очень гнилой, вот кусок уже кузова висит. И машина в критическом на самом деле состоянии, на дне есть дыры. Вот там где-то. Можно рыбу ловить в круге. Сзади имеется дворник, который не работает. Также есть наклейка «РУС». И написано «КОРСА 1,4 литра». Везде коррозия по кузову, ржавчина – Opel написано. Вот, можно открыть багажник и увидеть такое зрелище. Внутри багажника лежит вот такой огромный рюкзак Delivery Club, который был найден недавно в помойке. И, собственно, для этого машина и покупалась, чтобы ездить на ней по помойкам. Здесь еще есть вот такие кроссовочки. Пару алюминиевых сковородок. Также есть здесь еще вот какое-то барахло. Тележка, чтобы возить макулатуру и металлолом на металлоприемку. Кстати, пожалуй, эта тележка лучше, чем эта машина. Классно. Давайте лучше сделаем обзор на тележку. Колеса крутятся. Тележка на полном ходу. Ручка выдвигается. Цвет старость зеленый. Так, дальше есть еще чей-то тут рюкзак лежит. Еще одна алюминиевая сковородка. Какой-то хуйня, блядь. Вот DOT 4 Фрейк Fluid. Не знаю, что это такое. Ну, короче, не суть. Самое главное, что дверь открывается. И еще здесь, если захотеть, вот эти хуйни можно откинуть туда. И будет большой багажник. Для помоечек это очень хорошо. Можно много возить находок и металлолома. Осмотрим теперь салон. Ну тут вот немного затерто все Дверь открывается хорошо Кресло без жестких дыр Все нормально Все в принципе нормально Так, Перейдем к передку Здесь на кузове большие дыры Куда помещается мой палец Можно даже засунуть 21 Но пока все это держится Еще не отвалилось И это меня безмятежно радует Вот дверь пассажирская Ручка не всегда открывается Нормально Иногда дверь не закрывается Здесь вот эта резинка, ребят, отваливается постоянно. Я ее обратно сюда всегда вставляю. Но она постоянно вот так вот висит. Я не знаю, как решить эту проблему. Есть еще багажник, маленький бардачок. Здесь есть антирадар, который мы нашли в помойке. Туалетная бумага уже влажная, потому что сюда вода затекает с улицы каким-то образом непонятным. А вот эта тряпочка из помоечки, чтобы стекла протирать. Все здесь есть, ребят, самое главное, что есть тряпка И это круто Ребят, самое крутое, чем отличается эта машина от Жигулей Это наличие подушек безопасности Вот одно Аэрбэк Здесь руль, в нем аэрбэк Сигналка не работает Дворники, все работает, ребят Вот, работает Ой, а я самое главное это не сказал Купили мы эту тачку на Авито за 20 тысяч рублей И вложили, к сожалению, в нее уже столько же Поменяли тормоза 10 тысяч рублей И поменяли новый бензобак поставили Еще 10 тысяч рублей В итоге машина обошлась нам 40 тысяч рублей Так что, ребят, если будете брать тачку себе Лучше берите что-то дороже чем за 20 тысяч что-то получше ну типа тысяч за 60 вот эта машина меня уже не радует потому что она возможно скоро сломается движок трои тут вот можете сейчас его послушать И 40 тысяч рублей мы уже поскорее отобьем и заработаем на помойках с этой тачки. Потому что охота отбить уже денежки. Охота много металлолома в нее складывать. Ну а музыки, к сожалению, в машине нет. Магнитола отсутствует. И ставить ее я не вижу никакого смысла. Но у меня есть. Вот такая колонка JBL GO 2. Была куплена за 500 рублей. Кстати, к сожалению, она не из помойки. Изумительно, ребят. Работает, поставил, музыку навалил И поехал по помоечкам За находкой. Просто сказка Печка, ребятки, работает Это самое крутое, что есть в этой машине Вот она Шелестит Вот, зашелестело. Электростеклоподъемников нет, они ручные. Вот крутить эту хуйню надо, чтобы окно открыть. А вот здесь стекло не работает. Смотрите, вот оно отваливается. Я не знаю, что за фигня и как это делать. Но мы его просто не открываем. Надо вот так вот его придержать, и оно закроется обратно. В принципе, не проблема. А, есть вот что. Вот это хуйня. Типа багажник на крыше надо будет сетку какую-то на помойке найти, чтобы возить холодильники и крупную бытовую технику. Но вообще, ребят, скорее всего, мы эту тачку продадим и купим Жигули четверку, универсал длинный, потому что эта машина дорогая в обслуживании и скорее всего мы не потянем, наш карман помойный ее не выдержит, не вынесет, потому что обслуживание дорого стоит, ребят, реально. Замена тормозов десятка. Замена бака 10 тысяч, это вместе с баком, но это дорого. У Жигули было все намного проще и дешевле. Жигули можно было бы на коленке самому вот так вот перебрать, собрать. А вот с этой машиной, блядь, с ней только вы сто потому что мы сами там нихера не сможем разобраться в этом движке. Движок очень, очень... Такой жесткий, хуй его как пойми. Я не знаю, как его понять вообще. Если знаете, как понять этот движок, напишите в комментариях, как мне его понять. Потому что я не знаю. В целом, ребят, самое главное, что эта тачка еще пока ездит. И приносит нам хоть небольшую, но прибыль с находочек из с помойочек. Металлолом в нее складываем на помойках. Все, что берем, все туда складываем. И потом сдаем на металл. Плюс крупногабаритные находки микроволновки, все вот это, компьютеры, все туда улетает, это круто. Так что вот такая вот машина. Не знаю, понравилась вам эта тачка или нет. Напишите свое мнение в комментариях. Пацаны, не а отбой. Я сейчас еще на ней проедусь, да. Мы сейчас покатимся, посмотрим, как она едет завожу вот втыкаю ребятки первую передачу вот Это очень херово, на самом деле. Водить я недавно научился. Но это мне не мешает ездить. Езжу я нормально. Да, втыкаю вторую, ребят. Я вижу все, блядь. Не очкуй нам. Снимай меня нормально, блядь. Он по сторонам, я, ребят, тебя... смотрит, боится, пиздец. Ты на дорогу сидишь. Я смотрю, блядь, все. Не очкуй разворот левый поворот меня поймал что пух на помойке просто. втыкаем, ребятки, третью на спидометре 40 проверяем тормоза да? не бойся, Дима, не бойся втыкаю первую и едем обратно а теперь включаем вторую Сейчас проеду эту грязь. Капец, он там обосрался. Так, а теперь разворачиваюсь. Включаю заднюю передачу. И поехали. Мы включаем первую. Опа. Ой, заглохло. Ну, пока что не идеально вожу. Вот такая тачка, ребят. Я надеюсь, вам она понравилась. Напишите свое мнение в комментариях. С вами был Пищеварительный Гигант. И это первая машина в моей жизни. У меня такие прям эмоции. Я вот недавно хоть немножко научился водить. Это не передать словами. Это очень круто, ребят. И помоечка, как обычно, кормит. И дает машину спасибо всем за поддержку кто помог насобирать деньги с донатов на эту кобылку и я всех люблю в следующий раз если куплю еще одну машину для помойка эту продам обязательно засниму обзор на новую тачку Все, всем пока